Далее, отдаленность. Что такое отдаленность? Это дистанция от текста до подписи. То есть насколько далеко или близко они расположены друг к другу. Может быть нормальная дистанция, то есть когда подпись следует после текста, без каких-либо задеваний или вторжений в текст. Но в целом показывает естественность, социальность. Подпись может слегка задевать текст, то есть когда находится слишком близко к тексту и соприкасается с ним какими-либо элементами. Позитивном говорит о том, что человек располагает легкостью для социальных отношений, свободно заводит любые контакты, в любом обществе проявляет себя в свободной, сердечной линии поведения. Негативном может говорить о легкости, которая проявляется при позитивном выражении, но оборачивается нехваткой такта. Может показывать человека ограниченного социально-культурного уровня. Здесь уже нужно смотреть на уровни развития личности в целом. В манере поведения он может быть несколько неумелым, неуклюжим. Подпись может вторгаться в текст, тогда буквы подписи или сама рубрика уже проходит сквозь текст. В данном случае мы говорим о трениях в коммуникации между я интимным и между я внешним. То есть подпись текста, да, соотношение, ярко выраженный индивидуализм, человек с легкостью устанавливает социальные контакты, взаимоотношения для того, чтобы подчеркивать свою уверенность в себе. И в негативном, безусловно, нехватка такта, то есть он торгается как личное пространство, он не знает, как сохранить правильную дистанцию, может говорить о грубом характере. Смотрите на взаимодополняющие признаки, на твердость, на чрезмерную доверчивость к окружающим, на какую-то простоту. Иногда помним, что бывает простота хуже воровства. Подпись может стоять очень далеко от текста, то есть расстояние будет очень большим от самого текста до подписи. Часто такое написание характерно более для интровертного склада личности. Смотрите на взаимодополняющие признаки. Больше материалов, а также бесплатные курсы по графологии и предназначению вы сможете найти на сайте Центра изучения почерка «Современная графология» или по ссылкам в описании этого видео.